ПУШИСТЫЙ здрав! Я ФУРИ, потому что люблю животных, всех животных. Я против насилия и эксплуатации любых разумных существ на потеху собственной прихоти. Существ, способных чувствовать боль, существ, которые существуют вместе с нами, а не для нас. Фурсона, на мой взгляд, это возможность играть любые роли, как в театре, и становиться здоровее психологически. Фурсю для меня не просто способ воплотить персонажа в жизнь, но и возможность вжиться в его образ и окунуться в мир с его точки зрения. Ну а сам Фури Фэндом — это возможность быть собой. Мне интересно вновь и вновь открывать его с новых сторон. Я люблю наш Фэндом. Хочу сказать, почему я Фури. Потому что я люблю животных. Больше всего антропоморфных животных. В будущем я хочу как же ну, превратиться в антропоморфного животного, а точнее в летучую мышь. Я Афури, потому что я таковым себя считаю, люблю животных и собираюсь как можно чаще помогать им. Потому что именно в этом сообществе я могу быть самой собой, со своими изъянами, со своими погрешностями, но самой собой... Здесь я могу дарить радость и улыбку другим людям. Это для меня очень много значит. И если я хоть кому-то подарила улыбку своему творчеству, это для меня уже очень большой успех. Почему я фури? Потому что это помогло мне раскрыть мои таланты, познакомиться со многими классными людьми, начать общаться, потому что это моя жизнь и мое хобби, мое увлечение. Мне это нравится. Я фури, потому что мне нравятся мультяшные зверушки, и порой я хочу сам стать мультяшной зверушкой и удивить народ. Думаю, с момента, когда мне стали нравиться такими фильмами, как Робин Куд, Мадехаскарп, Фубанда, Ну погоди. По сами же я узнал в году 14-15. И мне они совсем понравились, поскольку до этого симпатизировал, и, скорее всего, еще визуальный аспект. То есть, если взять, допустим, с Карим, то я возьму Каджита, потому что Норс скучный. И в этом плане мне больше нравится, поскольку у них больше, так сказать, кастомизация. Их можно сделать более уникальными, более интересными, внешний У каждого человека есть собственная фурсона, и каждая фурсона индивидуальна. Например, моя фурсона — это гибрид дракона и волка. Обычно они рисуются по-разному, в зависимости каких генов больше. У меня вышло так. Любой фур может тебя поддержать, не в зависимости от твоей проблемы. Например, если ты подошел с грустной мордашкой, то тебя может обнять другой фур и поддержать долго словами. Фури невероятно творческие люди. Это заметно, потому что они делают. Фури занимаются многими видами искусства. Рисуют, поют, танцуют и так далее. Все фури очень творческие. Это очень большой плюс. Фурия делает это не только ради себя, но и ради окружающих. Они дарят улыбки взрослым и детям. А почему же я стала Фурией? Давайте начнем. Фурия я стала, потому что мне было очень грустно. И я не могла найти себе друзей. И я наткнулась на таких... Пушистых атрофомортных зверушек. Ну, я студила в фурифренду, потому что я узнала, кто они такие. Увидела, какие красивые костюмы они делают. Какие красивые у них персонажи. Куда концевая лампа? И я, когда узнала о а тебе ломтик, я начала пробираться творчество у Фури Мир. И я просто стала улыбаться чаще, не плакать, и я стала лучше. Началось с 2016 года, когда вышел мультфильм Зерополис в кинотеатре. С родителями решили сходить на этот мультфильм. И как в итоге мне он очень понравился. Прям настолько понравился, что он очень сильно заел в моем сердце. До 2016 года я очень люблю хоррор-игру FNAF. И да по сей день мне она очень нравится. Так вот, уже в этом году, в начале апреля, я решил поинтересоваться, кто такие Фури. Ведь впервые я услышал этот термин. Вы не поверите у кого. У сындука. Я решил поинтересоваться, кто такие Фури. И забил в поиске Ютуба. Если бы не Зараполис, если бы не FNAF, я бы не захотел попасть в этот фэндом. После того, как я забил это в поиск, я нашел очень много видео. Первый Фури блогер, которого я посмотрел, это был Алекс Динга. После него я узнал о Ломтике и Эрике, и по сей день я их смотрю. Тот день повлиял на меня, и этот день X. Почему я Фури? Довольно интересный вопрос. Очень боюсь повториться, и, сказать много тех вещей, которые говорят другие Фури, но я попробую. Итак, почему же я Арчи являюсь Фури? Во-первых, потому что творчество. Вы представляете себе, сколько артов было нарисовано в фуре-фендоме? Сколько музыки было сделано, мультфильмов комиксов, тот же Дисней. Потому что пушистость, потому что любовь к животным. Люди с домашними питомцами меня реально поймут, потому что ну кто бы не хотел, чтобы его домашний питомец с ним заговорил. А Фури это не только пушистик, который разговаривает, а это прям как человек. То есть он может стоять на двух ногах, может надеваться в одежде и при этом быть также пушистым. Этот фэндом это стиль жизни, не я к нему пришел, а он пришел ко мне. Почему я Фури? Ну... Думаю, причина вполне ясна и очевидна. Нет, стой, погоди. Я все же скажу почему. Я просто очень люблю животных. Иногда я могла узнать о новом животном, о существовании которого я даже и не знала раньше. И когда я заметила, что во множестве контента, что я поглощала, было много человечных животных, я... Просто продолжила жить дальше. Но однажды я наткнулась на канал Ломтика, посмотрела его видосы и поняла, что я Фури. Ура! Счастье! хэппи Я бы хотела ответить на вопрос, почему я Фури? Я поняла то, что Майлитл Бонни заканчивается, этот фэндом идет некуда. блин! «А чем мне заниматься?» И я уже потом подумала, а что если я стану в фури? И очень часто были люди, которые попадались из моего города и моей страны. Я поняла то, что это достаточно рас... распространенный фэндом. Я поняла, что я не одна такая. Во-первых, я люблю антропоморфных животных и рисую их, даже чаще, чем людей. Второе – это творческое окружение. Третье это прогулки в Курслютах. На таких прогулках я люблю общаться с людьми, которые всегда могут меня понять. Четвертое это стремление к чему-то хорошему. На куриных мероприятиях собирают деньги на благотворительные комнаты. Пятое это мультики, такие как изверополис, лис и пес, в которых животные разговаривают. Почему я Фури? Да потому что, как говорил наш всеми любимый Фарадей, <С Congrats> Фурями рождаются. И я всю жизнь был Фури, просто не знал, как это называется. Кто-то как-то раз сказал мне, ты ведешь себя как Фури. И я такой, как Фури? А это как? Загуглил и сказал... Не, nee, я не буду одним из этих дурачков. Долгое время у меня была ломка, но я говорил себе, что нет, я не фури. Но потом смирился и такой, ай да ладно, кому какое дело. Я фури, значит я фури, все. Подписался на всех фури-блогеров, поступал в разные дискорд-сервера. Придумал себе фрусонок, кстати, референса, который у меня до сих пор нет. И так далее. Как уже полгода я фури. Ну что, утро, рассказывай, почему ты фури? Давай, не спеши. Ты не знаешь? Неужели ты не знаешь? Я кури, потому что кури в первую очередь это творчество. Ты можешь рисовать, создавать персонажей, делать костюмы этих персонажей. Ты можешь делать абсолютно все, что хочешь. А самое главное, ты можешь быть милой зверушкой. А -а -а.